Друзья, всем привет. В этом видео будет вторая часть, куда вложить 100 долларов или какую криптовалюту купить, которая потенциально на средний срок или долгосрок может принести от 500 до 1000% процентов прибыли. Первую я часть снимал на более фундаментальные монеты, кто не смотрел, ссылочка под видео в описании или вот здесь справа вверху. А сегодня поговорим более э, такие среднерискованные проекты, да, криптовалютные. Но эти проекты я считаю очень перспективными и потенциально может принести хорошую прибыль. А перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я всегда даю информацию Одну из первых, что я покупаю, когда я что продаю, какие проекты захожу, в том числе высокорискованные. И также разыгрываю между участниками криптовалюту, вот как с первого видео разыгрывал три монетки буквально вчера. Кому интересно, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, этот обзор я, конечно, бы начал с криптовалюты ТВТ. Я на нее вообще отдельный обзор снимал, также можете найти у меня на канале. Но, как видите, с потенциального дна, да, которое здесь увидите у меня начерчено, она дала уже 3 икса и прямо сейчас рекомендовать ее покупать, ну, прям не могу. Если у вас осталась инвестиционная часть, вы здесь набирали, можете дотянуть ее до обновления там верхов, к примеру. Но если набирать ее заново, я бы подождал, конечно, какой-то коррекции. Как минимум в район там, 65 центов. И здесь бы на 30% депозита закупился бы. Ну а дальше, если даст рынок и, возможно, она скорректируется ниже, я бы ее добирал пониже. там По 45 центов ловил и обратно же по 25-27. Но мы в этом видео поговорим чуть более о других монетках. Давайте начнем Чилис. Что это такое? Это ведущий мир поставщик блокчейн финансовых технологий для спорта и развлечений. Это вообще крутая штука. У них есть собственный токен, который обеспечивает голосование, право голоса, там, выбора. Если вы болельщик какого-то, к примеру, клуба. Вот, вы болеете, вот, смотрите, есть э, Милан, Манчестер-Сити, есть Ювентус, Парис-Сен-Жермен. Кстати, можете нажать на паузу и написать в комментариях, за, кого, за какой клуб вы болеете и хотели бы вы, чтобы ваш клуб уже выпустил токен. Потому что токены, ответьте, Рома, Атлетика Мадрид, еще не все клубы выпустили, но я думаю, в будущем абсолютно, если не все поголовно, но ну, множество клубов выпустят тоже собственные токены, дадут право голоса э, каждым своим болельщикам и быть причастным для участия у своей любимой команды. Я, например, болельщик Манчестер Юнайтед и, к сожалению, еще токена нету э, моей команды. Как только выйдет, э, я с удовольствием куплю токен и Манчестер Юнайтед, и токен Чилис, я буду набирать долгосрок, потому что спорт, мы знаем, это гигантская индустрия, это и развлечение, там большие деньги, особенно, что касается футбола. Если только взять английскую премьер-лигу, можете посмотреть, какие там деньги крутятся. Мы видим, токен Чили сейчас торгуется по цене 38 центов. Мы можем купить его абсолютно практически на любой бирже. Есть Binance, даже Coinbase, есть bitcamp, Coin, Gate, Hubi, Bitfinex. В общем, уже популярная довольно монетка. И давайте посмотрим, по какой лучшей цене можно ее было бы приобрести. Вот смотрите, дневной график. Монетку я, к сожалению, не купил. Я вот для себя чертил уровни в 10 центов и в 4 цента набирать позицию. Но она уперлась вот, практически там 20, чуть ниже, в 17 центов. И отсюда уже начала свой рост. Что теперь делать? отсюда мы не знаем куда рынок пойдет обновлять верха или вверх или же обратно даст коррекцию и даст возможность еще закупиться поэтому на 30% портфеля я всегда рекомендую заходить можно по рыночным ценам если мы смотрим в долгую и если рынок даст возможность опять таки я увижу по 2 центов там я еще докуплю если провалится ниже докуплю на последние 30% таким образом если рынок отсюда идет вверх у меня есть 30% в монете я зарабатываю и не расстраиваюсь, что рынок растет без меня. И если рынок будет падать, я не буду расстраиваться. У меня еще будет 60%, которые я готов вылить для этой монеты. И буду там усредняться и докупать. И получу более-менее хорошую точку для входа. Чтобы не повторяться, это я применяю абсолютно к любым криптовалютам. И те, что будут в следующих обзорах и вообще по рынку. Всегда так. Ну и вообще, если есть условно свободные всегда у вас деньги, вы можете всегда инвестировать и докупать криптовалюту на просадках. Всегда есть рост, есть падение, есть рост, есть падение. Поэтому на любых просадках рекомендую, если вы владеете свободными деньгами, выбирать для себя активы и подкупать потихонечку долгосрок интересные для вас монеты. Итак, переходим ко второй монетке. Это будет BitTorrent. Да, это спекулятивно, я бы сказал, токен. Все мы знаем, есть такой там, файловый обменник, да, клиент BitTorrent. Я всегда, когда только интернет начинал с первой компьютера, я всегда там скачивал э, фильмы, ставил там с кинозала э, какие-то то, что мне нужно, программы. Ну, в общем, это файловый обменник, да, и Джастин Сан, владелец Труна, вроде же вот это детище и успешно... Оно работает. Вы можете здесь прямо на сайте скачать, да, что вам нужно. Torrent Classic, интернет, Torrent Web. Как это действует? То есть вы включаете свой кошелек при загрузке или обновлении для новой версии. Программа будет активирована с кошельком и балансом токеном BTT. И этот токен BTT э, позволяет вам э, пользоваться более высокой скоростью загрузки того или иного там, файла, который вы пытаетесь скачать. Потому что в этом заинтересованы люди, которые там стоят на раздаче, которые эти файлы раздают. Вы их стимулируете этими токенами. Они за то, что там дают больше скорости, получают какие-то вознаграждения в этих токенах. Я бы сказал, это такой среднерискованный, но очень спекулятивный токен, в принципе, да, со своим продуктом, который очень хорошо ходит по рынку и может дать тоже огромное количество XO. Если мы возьмем BTT, и посмотрим на него. Вы посмотрите, вот с февраля, вот еще этого года с февраля он дал 4200%. Представляете, да? Просто мощно. Но до этого, смотрите, какая была стадия накопления. То есть он лежал, копился на дне. Но я считаю, это того стоит там год, полтора года стадии накопления. Если вы видите такую стадию где-то по какой-то цене вы должны понимать, что это набирается крупный игрок. И потом вот, если вы в такой стадии вам повезло, и вы закупили эту монету, то, естественно, когда-нибудь вас побалует она хорошим профитом. Здесь то же самое. Покупаем 30%, можно по рынку, потом ждем коррекцию. Я здесь для себя вижу уровни хорошие по 19 центов, и если рынок даст по 0,0... 19 И если рынок даст по 0.0.10, это будет вообще прекрасно. Я готов бы там докупать практически всегда токен BTT. Но здесь большой вопрос, даст ли рынок такие хорошие цены. И третья монетка, ребят, с обзора, это Hedera. Hashgraph. я на него тоже на канале давал обзор. Можете посмотреть видео по ссылке в описании, либо вот справа вверху. Это как его называют, да, он не конкурентом блокчейна, это совсем другая параллельная, да, там технология. И, кстати, в этот хедеру хедж инвестировали очень крупные мировые организации, такие как Google, IBM, LG, Boeing, Shelly Ling Labs. В общем, э, здесь они пишут, что они... Будущее обеспечение масштабно децентрализованного управления. Но на самом деле я считаю, что это наоборот. Как блокчейн это децентрализованное, а вот наоборот я считаю это централизованное. Потому что мы видим, что инвесторами и владельцами имеются ведущие организации. В этой Hedera Heshgraph есть основатель, есть патент. То есть все это можно купить, выкупить, забрать, отжать. Поэтому я считаю это наоборот централизованное система, но это не означает, что это не технология и она не имеет права на жизнь. Наоборот, если туда инвестируют такие крупные организации, они что-то да и знают. И смотрите, какие у него преимущества перед, к примеру, биткоином и эфириумом. У него есть собственный токен HBAR, да, про который мы сейчас и говорим, посмотрим, когда его можно тоже купить. И он несет ценность определенную. И вот смотрите, например, если транзакции в секунду в биткоина 3 в эфириума 12, то в хедера хэшграф этих транзакций 10 тысяч в секунду. Представляете, насколько это больше, да? Средняя комиссия, биткоин 20, эфириум 20 в среднем, а в хедера хэшграф, ну, вы видите, это абсолютно бесплатно практически. То есть, да, какие преимущества. И подтверждение той же транзакции, биткоин 10 от 10 минут до часа в среднем, эфириум от 10 минут до 20 и здесь 3-5 секунды идет подтверждение транзакции. Использование энергии, что очень важно, тоже, как мы видим, в разы, в разы, не то что меньше, абсолютно, можно сказать, незаметно по сравнению с биткоином и эфириумом. Монетка HBAR, если я добавлял копилочку, вот по этой цене, как раз по, по моему центам 18-19, когда она была, и здесь я хотел, если провалилась бы до 10 центов, хотел бы ее еще добрать. Но она уже ушла у роста. то с теми монетами, которые есть, вот, я уже довольствуюсь. Здесь буду ждать либо коррекцию, там, хотя бы к 20. Если даст и провалится, еще там 13 по 10 центов, я буду очень рад. Либо же буду наблюдать и смотреть за ростом с тем, что у меня есть там, немножко в портфеле. Я считаю, очень перспективный проект, который дал тоже сумасшедшее количество иксов. Если взять вот смотрите январь 20 ну посмотрите, 1300 процентов. Вот о чем мы говорим. Да, а я говорю, что там в будущем он может дать 1000 процентов. Я считаю, он легко может дать еще 1000 процентов даже от этих значений, но это, естественно, никто не знает, когда будет средний срок или долгосрок. Вот такие, друзья, три токена на сегодня, которые я вам даю. Пишите в комментариях, которые вам больше э, понравился, да, что ли. Готовы ли вы приобрести, может, вы все готовы приобрести себе портфель. И не забывайте, подписывайтесь, телеграм-канал, розыгрыш я буду проводить. И на это видео все условия будут как раз в телеграм-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.